Приветствую! Семья канала Немиркин. Может быть, медовый месяц закончился или вы собираетесь начать новые отношения? Вы обязательно зададитесь этим вопросом и наверняка задумайтесь: Ух ты! Это что, рифма? В любом случае, где Ода, ваш партнер, тот самый. И нет, вы не одиноки. Это вполне естественно, когда человек задумывается о долгосрочной перспективе. Вы были влюблены, и это может помешать вам понять, почему вы больше не работаете как единое целое. Это может произойти даже в далеком будущем, когда вы начнете привыкать к жизни. Это может быть эмоциональным потрясением даже при мысли о расставании, поскольку вы все еще любите этого человека. Но когда приходит осознание того, что у вас нет совместного будущего, тем более важно принять правильное решение. Вот семь признаков того, что это не тот человек. Первый. Они хотят, чтобы вы изменились. Составили ли они список того, что хотели бы вас изменить? Если такой список существует, даже в воображении, есть шанс, что вы им не подходите. Говорят, что перемены в любви – это перемены к лучшему. Но если эти перемены происходят насильно, а не постепенно и естественно, это оставляет желать лучшего. Каждый человек хочет, чтобы его любили и ценили. Правильный партнер должен пробуждать вас лучше, а не менять вас самих. Если их не устраивает смешной, неловкий, неуклюжий настоящий вы, это требует серьезного пересмотра. Второе – вы не можете на них рассчитывать. Вы умеете добиваться успеха? В наши дни и век уверенность в себе является неотъемлемой частью жизни. Но в конце концов приятно знать, что ваш партнер прикроет вам спину. У каждого из вас, как у взрослых, есть свой собственный путь. И все же вы ищете партнера, на которого можно положиться в те моменты, когда ваш путь не так гладок. Иногда трудно найти мотивацию. И очень важно знать, что тот, кто рядом с вами, поддерживает вас. Поэтому возникает вопрос, будут ли они рядом с вами, когда вы будете нуждаться в них больше всего. Номер три. У вас разные ценности. Почитают ли они те же вещи, что и вы? Конечно, трудно, чтобы у двух людей были совершенно одинаковые вкусы. Но когда речь идет о больших вопросах, необходимо, по крайней мере, смотреть в одном направлении. Трудно оставаться на одной дороге, если пункт назначения не совпадает, верно? Эксперты по отношениям рекомендуют обсуждать такие важные темы, как финансы, интимные отношения и другие. Тщательно и открыто с самого начала, так как впоследствии они могут стать серьезным препятствием. Если вы не сошлись во взглядах, например, на брак или детей, это будет только разбивать вам сердце, чем дольше вы будете ждать, пока он придет к вашим идеалам или вы к его. Если ваши приоритеты не совпадают, есть шанс, что и они не позволят вам соответствовать именительным номер 4. Они слышат, но не слушают. Кажется ли вам, что только вы идете на компромиссы? Вам трудно заставить их понять вашу точку зрения? Общение для отношений – это то же самое, что солнечный свет для цветка. Для тех, кто состоит в отношениях, важно уметь читать эмоции своего партнера. Они должны демонстрировать готовность работать над отношениями вместе. Конфликты – это данность для каждой пары, но важно, чтобы все были на чеку и работали над решением. Если вам приходится тратить все силы на то, чтобы найти общий язык, возможно, он эмоционально не готов. Заметать все под ковер – это лишь временное решение. В долгосрочной перспективе ваш партнер должен не только заботиться о ваших потребностях, но и быть готовым идти вам навстречу во всех ваших усилиях. Номер пять. Ваша интуиция. Что говорит о вас ваша интуиция? Вы постоянно чувствуете, что что-то не так? Один из первых тревожных сигналов в любых отношениях. Это когда вы начинаете сомневаться в своих отношениях с этим человеком. Вы нутром чувствуете, что что-то не так. Может быть, вы уже представляли себе этот сверкающий камень, а может быть, уже выбрали ту струящуюся сетку белого цвета. Но мысль о правильном варианте заставляет вас задуматься. Все, что вы чувствуете к ним, омрачается чувством предчувствия. Номер шесть. Они любят говорить «ты». Мы всегда опаздываем из-за тебя. Тебя никогда не волнует, как я себя чувствую. Ваш партнер всегда быстро критикует. Как уже было замечено, семейные пары более склонны к жалобному поведению, чем большинство других людей, не так ли? Но это конструктивная или разъедающая критика? Они заставляют вас чувствовать себя обиженным и отвергнутым, используя даже честные ошибки, чтобы вынести о вас негативное суждение. Они всегда находят способ обвинить вас в малейших неудобствах, даже не выслушав вашу версию событий. Психолог Джон Готман, анализировавший пары на протяжении более четырех десятилетий, обнаружил, что повторяющаяся критика попрекание намерениями другого человека могут вскоре привести к тому, что отношения пойдут под откос. Кроме того, ежедневное выражение презрения, например сарказм, может затруднить жизнь пары, о которой они всегда мечтали. И номер семь. Ваши близкие могут об этом узнать. Говорил ли вам ваш лучший друг, чтобы вы перестали с ним встречаться? Чувствуют ли ваши близкие члены семьи, что вы не подходите друг другу? Это правда, что это ваша жизнь, и вы должны принимать все важные решения. Но часто ваши близкие могут увидеть то, что вы не осознаете гораздо раньше вас. Ваши друзья и семья – это те, кто провел с вами больше всего времени. Они наверняка знают о вас больше и всегда на чеку. Поэтому, если они посоветуют вам пересмотреть свои решения, возможно, есть что-то, что показалось им странным. Разумнее понять, к чему они клонят, прежде чем обвинять их в излишней любознательности. Вполне возможно, что вы столкнетесь с подобными ситуациями даже в самых длительных отношениях. Значит ли это, что вы не с тем человеком? Вовсе нет. Каждая пара уникальна. Бывают хорошие дни, а бывают плохие. Если вы наблюдаете, что такие сценарии происходят редко в ответ на определенные события, то со временем они обязательно пройдут. Но если вы видите, что такая картина возникает слишком часто, возможно пришло время поговорить, чтобы разобраться в ситуации. При серьезных проблемах в отношениях мы рекомендуем обратиться к квалифицированному специалисту. Не стесняйтесь оставлять комментарии ниже с вашими мыслями, опытом или предложениями. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им с другими. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на кнопку уведомлений, чтобы получать новые видео. Супер спасибо за просмотр!